Здравствуйте, меня зовут Михаил Исаев. Видео снято специально для сайта SIF Market. В прошлом видео мы с вами рассматривали версию SuperLight нашего производства. В этом видео мы будем рассматривать с вами версию Lite. Выпускается она в двух размерах. Это на 480 и на 550. Также делится еще на небольшие подкатегории. Есть у нас версия Lite с те треками и есть версия без те треков Поскольку версия без те треков есть и она также пользуется большой популярностью. Я считаю, что есть смысл ее рассмотреть. А вот в следующем видеоролике мы с вами рассмотрим версию Light с t треками Также на 480 и на 550. И я покажу преимущества этих двух версий. То есть без Т-треков и с Т-треками. На сайте они у нас так и маркируются. Версия Light 480 без Т-треков и Light 550 без Т-треков. Поскольку разницы у этих столов практически нету лишь только в ширине столешницы, я считаю, что глупо будет снимать несколько одинаковых роликов и выкладывать их с одной и той же информацией. Я буду рассматривать это на примере Light 480 без Т-треков. Вы для себя просто сделайте пометочку о том, что есть еще версия на 550 и на ней будет немного удобнее работать. На производстве упаковано сначала воздушно-пузырьковую пленку, потом идет гофрокартон и сверху все это перемотано стрейчем. В сложенном состоянии столик у нас 1 метр, ширина 48 сантиметров. Как и говорил ранее, есть размер еще 550. Все будет зависеть от версии, которую вы заказываете. И по толщине он составляет 8 сантиметров. Столик раскладывается следующим образом. Необходимо повернуть два вот таких фиксатора на одной стороне и на другой стороне. Вот таким легким движением мы получаем с вами большую полезную площадь. Если вы берете данный столик в качестве вспомогательного, то будьте уверены, что он подойдет абсолютно к любой версии нашего производства. Вот. Высота у всех столов идеально одинаковая. Столик выполнен из березовой ламинированной фанеры толщиной 18 мм и алюминиевого профиля 40 на 20, толщина стенки 2 мм. В разложенном состоянии он идет 1,40 м, ширина столешницы без изменений 48 сантиметров, высота 865 мм. В основном делают покупку люди, которые не нуждаются ни во вкладышах, ни в т То есть э, те люди, которым нужна просто рабочая плоскость. Монтируется погружная пила и фрезер очень элементарно. По стандарту не во всех, но ну, во многих моделях уже есть крепежные отверстия. То есть э, вам необходимо перевернуть стол, спозиционировать инструмент таким образом, чтобы он не цеплялся за профиль, который идет под столешницей. Потом вы это все размечаете, просверливаете и прикручиваете винтами, согласно которым там, М5, М4, М6. Вот. С фрезером намного проще. Здесь уже есть 4 э, крепежных отверстия по стандарту. Снимаете пластиковую площадку, прикладываете ее, просверливаете и прикручиваете. Если сравнивать эту версию с версией мастер, мастер 2 и профессиональной версией, то эта версия немножко выигрывает. В том плане, что сюда вы можете установить абсолютно любой электроинструмент. А вот в следующих версиях, которые имеют вкладыш, там есть небольшие ограничения, но я это затрону в своих следующих видео. По стандарту изделия поставляется вот в таком виде, но для большей устойчивости вы можете заказать диагональную перемычку, которая крепится под столешницей, впоследствии чего она откручивается, прикручивается на перекресте ног, и столик у вас будет еще устойчивее. Сам столик как быстро раскладывается, так и быстро собирается. Для этого вам необходимо немного приподнять столешницы вверх и потом развести их в бок И закрыть фиксаторы. Необходимо для того, чтобы столешницы не открылись при транспортировке. Можно переносить его вручную, для этого здесь есть два выреза в столешнице. Также можно транспортировать его на колесной базе. И вот таким вот образом это все осуществляется. Я считаю, что колесная база, она просто необходима тем ребятам, которые работают на выездных объектах и которым требуется перевозить инструмент практически каждый день. Если вы заказываете стол сразу с колесной базой, то весь необходимый крепеж в столе и в колесной базе будет установлен на нашем производстве. Если же вы планируете немножко попозже докупить колесную базу, то надо учитывать то, что это вам надо будет сделать самостоятельно. О том, как это сделать, у меня есть видео на канале, я оставлю ссылочку в описании. База изготовлена с достаточно большим запасом прочности и выдерживает нагрузку до 150 кг. Сделана из уголка 50 на 50, толщина стенки 5 мм. Сзади находятся два пневматических колеса, расстояние от одного до края другого 54 см. Общая длина идет 50 см, крепится к столу достаточно просто. Вот такими вот винтами. М8. Верхние отверстия служат для крепежа, нижние с резьбой идут для того, чтобы вы не потеряли крепеж на объекте. Что могу сказать по задним колесам? В сравнении с литой резиной пневматические колеса себя хорошо зарекомендовали по местам в бездорожье. Это окол, насып, щебень и тому так далее подобное. То есть пневматические колеса очень хорошо с этой задачей справляются. Не имеют люфтов, крутятся просто идеально. Что касается передних колес, это промышленная серия два спаренных колеса из полиуретана с пластиковым зажимом. Пластиковые фиксаторы намного лучше металлических тем, что они не отбивают вам пальцы. Ставьте класс к этому видеоролику, подпишитесь на наш youtube канал, если вы этого еще не сделали. Всех наших клиентов призываю оставлять отзывы в нашей группе вконтакте. Ведь благодаря вам и вашим отзывам еще один мастер поднимется с колен.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 Работаем с юридическими лицами и с физическими лицами. Для оформления заказа вам необходимо перейти по ссылке в описании к данному видеоролику. На фотографии вы видите общий вид и что стол из себя представляет. Немного ниже под фотографией находятся описания и технические характеристики, где подробно описано, что входит в стандартную комплектацию. Справа от фотографии вы видите дополнение, которое можно приобрести к данной версии стола